Второй год не могу продать дом, делаю различные практики, красные яблоки, бабочки, ракушки и писала письмо с желанием, но ничего не получается. Только ближе к осени начали приходить люди, но реакция у них неоднозначная. Одни осматривают спокойно, другие сразу истерят, что им не нравится. Что я делаю не так? Смогу ли я продать дом в ближайшее время? Ирина Гимбицкая. Особенность такая заключается, что нужно каким-то образом повлиять на то, чтобы у людей, которые входят в ваш дом, Появилось ощущение, будто это офигенно. Помните, я говорил, что нужно зайти в дом, который вы продаете, и восхищаться им. И стена классные, и еще что-то классное, и еще что-то классное. И нравится вот это, и нравится это, и нравится это. Второе. Как изменить тотальное восприятие людей, которые входят? Видите, одни заходят спокойно и молчат. Они не восхищаются. А другие заходят и начинают возмущаться это о чем говорит о том что где-то есть кнопка которая заставляет этих людей видеть как-то неправильно то что вы им продаете если обряд который может изменить это все да есть такой обряд это обряд с ключами что необходимо сделать когда вы в следующий раз будете подходить к вашей квартире то перед квартирой уроните ключи перед тем как открыть Потом поднимите ключи и откройте. Можно также сказать: ух ты, кто-то ключи потерял, потом открыть квартиру, зайти в нее. Таким образом, все, кто будет заходить в квартиру, которую вы продаете, будут или поменяют свое восприятие в данной квартире вот такой эзотерический обряд. Хотите, чтобы мир к вам по-другому относился? Можно ключи уронить перед входом. Перед выходом, вернее, из своей квартиры, уроните ключи перед выходом в квартиру, походите немножко, сходите в туалет, можно на кухню, к холодильнику, а потом будете идти обратно к входу, и так, ох, ключи кто-то потерял, поднимать, о, это же мои ключи, открывайте и больше их не роняйте перед входом. Это изменит отношение окружающего мира по отношению к вам. Работает обряд сто процентов, Как он работает, я бы мог объяснить, у нас просто нет времени, хорошо? А так вы все делаете правильно. Делайте, как я научил.